Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и сегодня мы поговорим про домашние нас хранилища, или как людям, работающим дома, перестать жить флешкой в руках. Разберемся, что такое нас, каким функционалом они обладают, ну или, проще говоря, зачем они вообще нужны, и самое важное, а нужно ли оно вам? Определимся, стоит ли покупать готовое решение или лучше собрать его самому. Но давайте обо всем по порядку. Итак, начать стоит с того, что каждый день у меня дома это чертов день сурка. И вот я снял несколько десятков гигабайт видео, пришел за свой рабочий компьютер, скинул их на него и начал работать. Вечером надо поработать в другой комнате, на другом компьютере или ноутбуке, чтобы никого не будить. Бери, скидывай файлы и неси с собой. И жди, пока они скинутся там. А на следующий день, повторяя все по новой. Плюс файлы зачастую оказываются разбросаны по разным компьютерам, что также всем мешает. А еще каждый вечер надо качать фильмы и нести их на флешке к телевизору. Короче, это эдакий день сурка. Переносные SSD и жесткие диски, казалось бы, решают проблему, но лишь частично, И воды обязательно что-то забудешь, или скинешь не ту серию любимого сериала, или возьмешь в отпуск не те рабочие файлы, а еще хуже, чего-нибудь не того удалишь. Да и переноска и перевозка хрупкого накопителя не самая лучшая идея, и не забываем, что есть файлы, которые вообще лучше не протерять. Облачные сервисы а Google Диск, Яндекс Драйв или OneDrive, казалось бы, могли нам помочь, но стоимость за терабайт пока что остается довольно высокой для хранения каких-то больших объемов данных, а скорости уж сильно ограничены скоростью интернета в дальних регионах нашей страны. Так вот, друзья, если у вас дома такая же ситуация, и в описанном персонаже вы узнали себя, то на хранилище вам, вероятно, нужно. Теперь давайте разбираться, что же это такое и какой у него функционал. Итак, физический домашний нас сервер или нас хранилище представляет собой обычный компьютер, причем зачастую достаточно слабый, внутри которого обязательно находится несколько жестких дисков или SSD накопителей, на которых вы можете размещать любые необходимые вам файлы. И поскольку у хранилища имеется несколько сетевых разъемов, то вы можете связать его кабелем не только с каким-то одним компьютером. Ну и подсоединить его к вашему роутеру, то бишь интернету и работать с этими файлами не только дома, на любом подключенном к интернету компьютере, телефоне, ноутбуке или планшете, но и в любой момент войти в свой NAS из любой точки мира и стянуть нужный вам файл. Эдакий вариант облачного хранилища, только вот бесплатный. Ну и плюсом современные NAS обладают также функционалом медиатеки, то есть у них есть встроенная торрент-качалка и вы можете скачать фильмы прямо в NAS, включить DLNA, то есть систему обмена медиаконтентом по вашей сети Wi-Fi и смотреть эти файлы на любом телевизоре, смартфоне или ноутбуке. Но помимо удобства доступа к файлам и медиа, самое важное свойство NASA это возможность организации рейд массивов для повышения скорости доступа к информации или же повышения надежности. То есть да, в NAS конечно можно вставить один жесткий диск и использовать его просто как обычный диск с доступом во всей квартире. Но это, друзья, не основное преимущество NASA. Основное преимущество это именно RAID, то бишь функциональное объединение нескольких дисков. Взяли два диска и сделали из них RAID 1, и теперь у вас один диск зеркально сохраняет информацию, записываемую на второй, и потеряв даже один из них, вы все равно сохраните свои данные. Плюс читать можно с двух дисков разом, так что скорость чтения в RAID 1 всегда выше, чем у одиночного диска, а если сделать RAID 1 из даже самых простых SATA SSD, то вы решите и проблемы скорости, и проблемы надежности. Да за счет дублирования вы теряете тем самым половину их общего объема, но порой данные важнее. Или если терять объем вам не хочется, а информация не столь важна, на важна скорость, то сделали рейд 0, когда информация пишется на два диска по частям. За счет чего, конечно же, существенно повышаются скорости чтения и записи, что может быть актуально для старых накопителей. Правда, поскольку информация раскидана частями то тут, то там, то падает надежность. Его потеря даже одного диска ведет к потере всей информации в целом. А можно объединить эти два варианта и сделать два массива RAID 1 и объединить их в RAID 0, то есть сделать RAID 1 плюс 0 из уже четырех дисков, тем самым получив и быстрое и надежное хранилище. Поделив, правда, опять-таки половину от их общего объема, но, друзья, если вам такое нужно, то я думаю, что вы найдете деньги на покупку дисков. Но современные нас поддерживают также более экономичный RAID 5, где берется три диска и более, на один пишется часть информации А, на второй часть Б, а на третьей parity, нечто вроде контрольной суммы. Итак, данные parity записываются слоями в разнобой на разные диски. И данная контрольная сумма, по сути своей, позволяет даже при полной потере одного из дисков восстановить всю информацию. Пусть и процесс восстановления будет довольно долгим. И при этом из скольких бы дисков вы не сделали данный RAID массив, в плане доступного объема теряете вы лишь один. То есть в случае четырех дисков вы потеряете лишь 25%, так что он намного выгоднее, чем RAID 10. Вот как-то так. Так что, друзья, рейды это такая палочка-выручалочка для сохранения своих данных и увеличения скорости работы улиточных жестких дисков. Правда, как вы поняли, чтобы пользоваться всеми фишками NASA, он должен иметь минимум от двух до четырех отсеков под жесткие диски, но большего для дома обычно и не нужно. Ну и, конечно же, в плюсы NASA нужно записать и то, что обычно он занимает мало места. Например, то, что вы видите на экране, это купленный мной готовый NASA TASUS Storm на S6602T. И по размерам он в два раза меньше моего тостера. При этом у него есть два отсека под жесткие диски. Кстати, у NASA они обычно вот такие вот быстросъемные для горячей замены. Штука эта в быту не нужна, но очень даже прикольная плюс хоть это и модель прошлого поколения но в него можно дополнительно воткнуть два NVMe SSD накопителя их можно использовать или как кэш, то бишь область быстрого доступа или просто сделать из них рейд массив и использовать как обычные накопители. Если мы говорим о кэше, то в NASE он работает обычно в двух режимах, либо в чтении когда на SSD система держит самые часто запрашиваемые файлы либо же в режиме чтения и записи когда информация сначала пишется на SSD, а при его заполнении перезаписывается на жесткий диск и при этом оба режима можно включать и переключать буквально двумя кликами мыши Насколько же SSD ускоряют работу с нас, спросите вы? Вопрос сложный, ведь во все зависит от задач. Если вы берете NAS под работу с виртуальными машинами, то можно ожидать колоссального прироста в несколько десятков раз. Если же речь про более обывательское применение, например, про работу с файлами, ну скажем, копирование, то по замерам канала на скамппе, обычные саты SSD ускоряют работу примерно на 20%, а m 2 SSD примерно на 35%. Что в целом тоже неплохо. Ну и не забываем, что как я и сказал, можно использовать эти накопители и просто для хранения, взамен громоздким жестким диском. Тем более, что в современном поколении в такую коробочку влазит не 2, а аж 4М2 SSD. То есть два можно использовать под кэш, а из двух сделать какой-нибудь рейд массив. В моем случае компания DIGMA подогнала мне два своих DIGMA Mega G1 на 2 терабайта и я решил использовать их именно последним путем и сделать из них зеркальный RAID 1 массив для надежного хранения и быстрого доступа к последним своим рабочим проектам. Про эти накопители уже было отдельное видео с тестами, однако сразу скажу, что брать подобные NVMe накопители с высокими скоростями, 3300 на последовательное чтение и 2800 на запись, в нас хранилище нет никакого смысла. Ибо использовать их скорости получится далеко не всегда. И вот почему. Во-первых, разъемы M2 на материнских платах на серверах далеко не всегда поддерживают максимальные скорости SSD. Здесь, например, 2 SSD вставляются в разъем PCI Express X4 в версии, как я понимаю, 2.0. Это значит, что простная способность его 2000 мегабайт в секунду. На Это, друзья, на два диска, то есть на один не более тысячи. Вам покажется, что производитель вас обманывает и вообще нехороший человек, но нет, друзья. Среди в том, что делать больше отчасти нету смысла, ибо у данного нас стоит две 2,5 гигабитные сетевые карты для связи с роутером и компьютерами. И это, друзья, считается очень даже нифиговым, ибо у многих всего одна сетевая, а возможно даже старого поколения на 1 гигабит, но в любом случае 2,5 гигабита это всего лишь 300 мегабайт в секунду и даже если у вас будет супер роутер или коммутатор, который будет иметь также два 2 2,5 гигабитных порта и будет иметь агрегацию каналов, то лишь можно будет соединить их сразу двумя проводами и получить двойную скорость, то все равно максимальная скорость общения с внешним миром будет менее 600 мегабайт в секунду так что если опять таки ваша задание Задача это просмотр фильмов и работа с файлами, а не создание виртуальных машин или веб-серверов, то супер SSD тут в принципе не нужны. Для большинства задач хватит или NVMe SSD начального уровня, или вообще SATA вариантов со скоростями в 500 мегабайт в секунду. Вот как-то так. Ну и на этом функционалы плюсы NASA на самом деле не заканчиваются, я назвал лишь основные вещи, которые обычно используют дома, можно также на нем размещать свои сайты, делать систему видеонаблюдения и так далее и тому подобное. Ну а мы давайте теперь разберемся, а что же лучше купить: готовое решение или собрать его самому. Логика подсказывает, что второй вариант должен быть дешевле, однако тут есть подводные камни. Итак, упомянутые S6602T без дисков с хорошей скидкой стоит порядка 34 тысяч рублей. Если друзьям попробуем повторить данное устройство как функционально, так и по размерам, и собрать его самостоятельно, то столкнемся с целым рядом проблем. Первая проблема это корпус, ибо такие маленькие корпуса под два жестких диска в магазине ты не найдешь, а те что есть на Али стоят где-то от 5000 и более. Да конечно есть вполне неплохие профессиональные варианты типа Note 304, Jones BN1 или нового N2, однако они рассчитаны на большое количество дисков, обычно свыше 4, -х. стоят уже в районе 7-11 тысяч и по размерам они больше готового NASA где-то в 2-3 раза, и, как вы понимаете не и каждому домой нужна такая бандура и такое количество дисков. Вторая проблема это материнская плата Ибо если мы говорим о попытке сделать самостоятельно компактный НАС, То мы можем рассчитывать лишь на мини STX или мини ITX материнки А любой кто собирает ПК знает что стоят они очень даже недешево. Тем более что такая материнка в идеале должна иметь хотя бы пару сетевых карт Желательно на 2,5 гигабита, то бишь запасом На рынке нового железа такое найти очень сложно Ближайший готовый вариант это линейка MITX от сроком стоимостью в 15 тысяч и даже там одна сетевая на 2,5 гигабита, а вторая лишь на 1 гигабит. Можно, конечно, взять что-то более дешевое и докупить вдобавок еще одну сетевую, но лучше тогда уж взять профессиональные решение с Китая, которые имеют сразу из коробки несколько сетевых и несколько M2, правда, как и в готовых решениях с урезанными скоростями. Стоят они в районе 12 тысяч, а с 4 ядерным процессором, охлаждением, SSD под систему и памятью, их можно купить сразу за 15. Останется лишь докупить вышеобозначенный корпус и SFX-блок питания, но даже в самом деле, в бюджетном варианте, стоить наш собранный NAS на два диска, без конечно же дисков, будет свыше 25 тысяч. При этом надо понимать, что одна из главных фишек готовых решений, это операционная система, которая заточена специально под NAS и что куда важнее имеет вполне понятный интерфейс для обычного, не очень осведомленного пользователя. И этот самый интерфейс зачастую сам подсказывает куда и что нужно тыкать. А в случае самоделки ставить какую-нибудь операционку для NAS, типа типа FreeNAS, она же TrueNAS, или NAS for Free, вам придется самому. При этом надо понимать, что они не слывут дружелюбием к обычному неподготовленному пользователю. Да, есть, конечно же, Хринологи, по сути, пиратская версия операционной системы от знаменитых Сайнологи. Да, она такая же дружелюбная, как и оригинал, но ввиду пиратства имеет ряд недостатков, связанных с отсутствием автообновлений и заморочками для доступа к вашему NAS из-за внешней сети интернет. Так что стоит ли геморрой дополнительных там 8, 10 и порой 15 даже тысяч, каждый решает сам для себя. Я лично считаю, что нет, тем более, что обозначенная модель это, скажем так, очень хороший вариант. А можно взять что-то попроще за 15-20 тысяч, без М2 разъемов или с меньшим количеством сетевых. Благо, что фирм, поставляющих нас им сейчас просто тьма тьмуще. Так что делать самодельный NAS, как по мне, будет выгодно, если вы либо уже имеете какое-то старое рабочее железо, либо если вы не ограничены размерами можете разместить дома NAS в обычном огромном корпусе. Либо же, если вы планируете делать мощное хранилище, скажем, на 4 диска и более, с M2 SSD кэшем и несколькими сетевыми. Ибо готовые такие варианты, типа Asus Store AS6604T или Synology DS420+, стоят свыше 50 тысяч. И там уже, да, экономия будет более чем заметной ну и логичный вопрос, а если ты все-таки советуешь брать готовые NAS, то как же их выбрать? Как я и сказал, должно быть минимум от двух до четырех разъемов по жесткие диски, в зависимости от ваших потребностей, и если хватит денег, то неплохо имейте пару разъемов под M2 SSD для кэша, плюс хотя бы одну, а лучше пару сетевых на 2.5 гигабита, чтобы подключить ваш NAS к роутеру и напрямую к главному рабочему компьютеру для ускорения процесса обмена файлами, и если, конечно, опять-таки, друзья, у вас поддерживает 2.5 гигабита если нет то роутер конечно же в будущем можно будет обновить скоро они все перейдут на 2.5 гигабита а в пк можно докупить отдельную 2.5 гигабитную сетевую стоят они не так-то уж и много по оперативной памяти много в принципе не надо даже 2-4 гигабайт будет более чем достаточно для каких-то домашних целей плюс многие модели насов имеют слот для установки дополнительного модуля памяти так что с этим у вас навряд ли возникнут проблемы но топовые модели, кстати, имеют даже место под установку и дополнительной сетевой карты. Обычно, правда, речь идет о самых быстрых 10 гигабитных сетевых, но тут все зависит от вас. По процессорам, конечно же, чем мощнее, тем лучше, но любого четырехядерника от Intel типа J4125 или линейки N5095 и выше для дома будет более чем за глаза. Да, даже двухядерника типа J4025 для домашних целей, мне кажется, будет достаточно. В остальном же нас отличаются лишь производителями, ну и соответственно установленными операционными системами. Да, эти системы действительно разные, как по мне у Signolage и ASUS Storm есть некий баланс между простотой интерфейса и достаточным количеством настроек но в целом другие фирмы такие как western digital или qnap предлагают неплохие динамично развивающиеся варианты и вы должны понимать что плюсы и минусы есть у каждой допустим у, вас у Store нет гибридных рейд режимов что есть у многих других я оставлю в описании ссылочку на неплохую статью можете почитать все их отличия ну и также, друзья, нужно для вас отметить, что некоторые производители порой сразу продают нас вместе с жесткими дисками Обычно это практика фирмы ВД, которая продает их вместе со своими дисками И для вас это может быть чуточку дешевле, чем покупать все по отдельности Я же, как вы понимаете, тоже пошел путем готового варианта Правда, диски у меня уже были Но вы спросите, самый последний, наверное, логичный вопрос А сложно ли после покупки настроить готовый нас? По сути своей нет. В случае моей модели от Asus Storm после сборки и установки жестких дисков и SSD накопителей нужно подключить нас к роутеру и подключиться к нему с компьютера, используя фирменную утилиту. Далее инициализировать операционку. Можно ту, что есть, а можно загрузить последнюю версию сайта производителя. Далее указываем основные настройки, логин, пароль и также дату и время. Сетевые настройки в целом трогать не обязательно. Агрегация каналов или статические IP нужны далеко не каждому. Далее, друзья, нужно настроить системный том, где будет установлена ваша операционная система. В моем случае это те самые SSD. Им нужно выставить RAID, если он нужен. В моем случае это зеркальный RAID 1. Выставить Btrfs, файловую систему, чтобы делать мгновенные снимки. Ну, нечто вроде сохранений. Дальше зарегистрировать вас нас у производителя и получить ASUS Store ID, чтобы иметь возможность подключаться к NAS с любой точки мира. Дальше нужно поменять стандартные порты на свои любимые цифры, давая обезопасить себя от взлома. Ну а дальше мастер настройки будет водить вас как слепого котенка по основным настройкам и подсвечивать нужные кнопки. С ним вы сделаете общую папку, ее можно будет в пару кликов замонтировать на любом домашнем компьютере как сетевой диск и собственно открывать как любой любой другой обычный диск. Также с мастером вы подключите Easy Connect для доступа к NASU с любой точки мира, добавите уведомление о состоянии NAS по почте, ну и все. Остальные настройки освоите позже. А сейчас ваш NAS фактически готов. Далее нужно лишь инициализировать оставшиеся диски. В моем случае на них не будет рейда, а они будут в режиме single, то бишь диск как он есть. Один на 8 терабайт пойдет под мои файлы, второй на 4 под файлы жены. Правда вы должны понимать, что диски должны быть чистыми, потому что на них напишется система Btrfs и соответственно все данные сотрутся. Поэтому перед этим данные нужно скинуть куда-то, а потом уже вернуть на диск. Ну и после этого, друзья, оставится лишь добавить разные приложения. В моем случае это Plex, очень распространенное приложение для организации медиатеки фильмов и сериалов и просмотра их на всех устройствах у вас дома. И, конечно же, Cubitorrent для скачивания этих фильмов, собственно, с торрентов. Остальные возможности нас я уже буду осваивать чуточку позже. Но ну, а вообще подробные инструкции, как все это делается, как настраивается Плекс и так далее, можете посмотреть на канале Технозон или Нас Комперс, там есть русские субтитры и в принципе все понятно. Но а вообще вы должны понимать, друзья, что почти по всем распространенным у нас операционкам есть уроки, так что я не думаю, что у вас возникнут проблемы с их настройкой, вот как-то так. Но если вы надумаете все-таки купить себе нас, то я сделал вам два подарка. В описании вы найдете как пару моих подборок, подборку наса самостоятельно, так и ссылки на неплохие готовые модели от разных вендоров. Предпочтения кому-то из них я отдавать не хочу, переходите и сравнивайте цены на Яндексе, читайте отзывы и там же в пару кликов приобретайте. Ну а для тех, кто все-таки дослушал меня до конца, небольшой сюрприз. Как и обычно, рос розыгрыш до 7 января 2023 года. Итоги подведем, скорее всего, 8. На этот раз разыгрываем комплект памяти 2x8 на 3600 МГц от фирмы NITAK набор вентиляторов от ID-кулинга это XF12025 3 штуки, аналогичный набор от PC-кулер FRGB Kit и от них же кулер Paladin EX300S чтобы выиграть призы, вам нужно как и обычно, всего лишь быть подписчиком канала и открыть свои подписки лайкнуть данное видео на YouTube и написать под ним комментарий и в этом комментарии указать три вещи во-первых, что хорошего произошло у вас в 2022 году я понимаю обстановку, но от ответ ничего не принимается. Что-то хорошее да должно было быть. Во-вторых, написать, что вы участвуете в розыгрыше. И в-третьих, оставить свои контакты, желательно телеграм, вк или почту. Если контакты у вас в описании профиля, то так и напишите. Этот ответ в целом принимается. Ну а с вами как всегда был Белыч. Я всем вам желаю удачи. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Ну а если видео было для вас полезным и информативным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокол, чтобы не пропустить все самое новое и актуальное. Всем еще раз удачи и до новых встреч.